привет всем кисы и коты добро пожаловать на мой канал не просто так я начинаю это видео с восторга и сегодня нас ждет настоящий прекрасный давно не смотрели несмотренный вау челлендж вау челлендж собрал в себя все самые потрясающие и удивительные видео со всей планеты которые окажутся прямо сейчас у нас с вами на мониторах все кто за три секунды поставит лайк вам на этой неделе очень повезет так то вы скажете «Вау!» в хорошем смысле этого слова. Три, два, один, ноль. Поставили? Ну, какие молодцы! Мы начинаем вот это вот все, я боюсь. Что это за телефон? Там все видно, вся его прошивка. Это как тебя на рентгене просматривать и меня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, что? Вы меня путаете, это вообще что? Почему он до сих пор работает? Он как iPhone, это не iPhone, я не знаю, что это... Ой, сейчас будет мягко. Это природный э, слайм. Мукиш, пукиш и все остальное. Фуф! фуф -фу! Блин, так прикольно вообще! О. Сожми его полностью, я хочу видеть все а, Обалденные развлечения зимние Веснушка Ой, ть -ть. Разбилось все Сейчас, Смотрите, нажмут И там Активизация Существует, представляете, да, такая вот игра по скакалкам Ты кто? Я чемпион мира по скакалкам О, Обалдеть Вот это круто так, черт, чтобы сотрудники не падали, нужно взломать это все и снять на камеру. Выжигает вот так полосочки, руку бы туда не запихать. А, я знаю, я была в таком отеле, где вот так вот делается. Это, кстати, не всегда удобно. Грибы? Или что это? Блин, как я чувствую, запах кисло-сладкий почему-то. А вы какой? Свечку сжёшь над холодной водой Вот так получается Давайте как-нибудь проверим А это не свечка, это помада Я думала, это воск Ну, а застывает-то как воск ну, Цветы получаются Суперски, да? Так что-то готовится Что-то у нас там готовится Борись котелочек котелка -ко -ко -ко. А Мне даже сказать нечего Боже мой Ребята, я не знаю, что там. Смотри, сейчас они будут менять цвет. Это меняет цвет, да. Если наливать кипятка, это все меняет цвет. Так. Немножечко пупырышек в нашем здании. Я не понимаю, почему они такие классненькие, почему они такие клевенькие. Но я сидела... Торты, это торты, это торты, это прекрасно, тортики, я буду говорить, чтобы не ошибиться. В общем, очень красиво это все, так залит, такой классный. И немножечко сыр. Это сыр, я думаю, он вкусный, потому что я люблю сыр больше всего на свете. Я пробую разные сыры, я такая... Мне кажется, у меня... Просто у меня даже есть список, в котором я записываю все сыры, которые я пробую за всю жизнь. Там капец. Книгу можно выпускать. Сыры, которые я пробовала. Не знаю, откуда у меня. Может, я была каким-нибудь мышом в прошлой жизни. Креветки. Королевские. Это даже не крылевские. А какие же они, я забыла. Ну, огромные самые. Какие, да? Пожарить потом их, Да. Я очень... Уч... Мадагаскарский, вот я вспомнила, наверное. Вок. Чемпион мира по воку просто. Здравствуйте. Можно креветок туда вот, тех больших? ла ла ла ла ла ла ла У меня работа классная. Я танцую и делаю лапшу для всего человечества. оп оп оп оп Капец, она, наверное, в конце дня так устает. Медненькая. Еще и помадой красно накрасилась. Для красоты. Молодец. Какой-то печеньково-коричневый цвет. Но это будет пла плашечка для мисосупа. Знаете мисо-суп, да? Вот он, вот, для него. Или для чая. Или еще для чего-то такого. Так... Она не промокает, что ли? Правда? Капец, она не промокает. А это что? А если собрать? А если собрать картошка? Похоже на картошку. Если ее разложить, уже не картошка, а картошка сюрприз. Ого! О боже! Какое розовое, прикольное, перламутровое, красивое! Это, наверное, белый шоколад. Ой. Может быть, он малиновый слегка. А что они будут из этого делать, интересно. Пластины какие-то. Не знаю, это будет гигантский торт. Засыпаем, замерзаем. Замерзла. Сейчас, смотрите, тоже замерзнет. Опа! Покажите, ничего не происходит. Как так? Она превратилась в лед! Существует, да, какой-то такой метод, при котором воду подвергают, точнее, бутылку с водой какой-то специальной манипуляции. После этого ты ее трясешь, и она полностью замерзает на твоих глазах. Да, это существует. Ничего себе, ты рулон скатал. Там такой упругий снег, мокро... мокрый такой, наверное, какой-то прям. Выпадает иногда в Москве такой снег, это прикольно. О, это чипсы. Все знают, что это. Я однажды грызла их сухими, это был такой ужас. И потом вы мне написали, что Ксюша, их надо жарить. Я такая. Окей. Okay. Ну бывает, у всех бывает всякое. Мы же не можем прийти в этот мир и знать все на свете. Нет. Теперь-то, конечно, я их жарю. А что делать с мокротой, которая остается после этого? Вы ее убираете? Да. Какая неинтересная конструкция. Какая-то дурацкая. Что в ней хорошего? Ну и что, да. На палках на таких она стоит. И что? Вот это да. Это вот такую штуку себе берешь. Если тебе нужно забраться куда-нибудь на 3341 ступеньки. И все нормально у тебя будет. Ого! Семечковый барон! Итак, я Барон Семечек. Добро пожаловать. Вам какие семечки, какого качества? Так, кукурузные палочки. А я люблю их с молоком. С миндальным. Ребята, я ничего не понимаю в технике. Я совсем ничего в этом не понимаю. Вот то, что вот сейчас там они резали что-то железное, я даже понятия не имею, как оно называется, потому что пружинка для меня это и все. А, наверное, это какая-нибудь деталь в какой-нибудь... Куда-нибудь. Номер один. Будет всегда номер один, чтобы не быть номер два. Логично, логично. Угу. Моя первая учительница. Съедобно, несъедобно я понять не могу. Вроде бы нет, вроде бы да. Да. Так, наливаем. Сейчас будет тайте, а Там внутри сюрприз. Смотрите внимательно. Это стоит нашего инстаграма. Да-да. Шедевр. Знаете, я только ради этого блюда пришла в ваш ресторан. Спасибо, до свидания. Платить не буду. Алое. А когда вижу алое, мне хочется почему-то им измазаться. Я бы даже приняла бы ванну из алое. Просто прыгнула бы туда и лежала бы там час. Мамочки, это на яйце делается. Тонкая работа. Чехол? Кошелек? Портмоне? Чехол. Пазл? Сумочка? М -м -м, чехол. Смотрите, маленькая какая-то волосковая техника, очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень сложная тема. То есть он не возвращается к началу, он начинает рисовать сначала и все прорисовывать, так как оно должно быть в конце. То есть он не, не рисует сначала портрет, потом дорисовывает тени, потом там глаза. Все идет сверху вниз четко. Круто! Это балкон. Оо, это, это, это, это типа в глазу отражается оконный балкон. М -м -м. Правда похоже. Вот, эта техника рисования ресниц. Их сначала рисуешь вниз, потом их рисуешь вверх. Обожаю. Так. Ну и что? Очень как будто стеклянные получились. Как будто настоящие. И правда. Если чуть-чуть... Вот, вот человек умеет работать с тенями, глазами, зеркалами. Очень красиво выглядит это все. Но настоящий же глаз получился. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Вас очень люблю. Целую. Пока.